Друзья, стоп, один момент. О. Друзья, я вас приветствую на канале От Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня мы продолжим делать каталог товаров в версии 2023 года. Продолжим э, доделывать методы, которые управляют сущностью каталог. В прошлый раз мы сделали создание и получение всех э, сущностей из базы данных. Сегодня будем делать get by id, то есть получение по идентификатору, ну и возможно успеем даже еще и редактирование. Я вам предлагаю подписаться на канал, как говорится, поставить лайк, комментарий, ну, в общем сами опять же все прекрасно знаете. Давайте переключаться и в Visual Studio и поехали. Перед тем, как начать писать новый код, давайте немножко разберем состав. Итак, у вас на экране Event Item Endpoints, где, как вы видите, везде возвращается медиатор. Результат, то есть результат работы медиатора, и мне бы хотелось соблюсти эту концепцию, чтобы вот здесь вот это работало, и здесь было то же самое. Вот если я сейчас запущу и покажу, как это было, то мы можем сравнить, какой результат был и какой результат будет. Итак, я нажимаю лайк. Нет, мне нужно, наверное, логин, да, точно, мне нужен логин. Да, хочу. Да, close. И выполнить. Ну, смотрите, на самом деле не очень красивая картинка, хотя понятное дело, что вы можете обработать как удобно для вас, но, тем не менее я хочу сразу сделать удобно и красиво для себя. Выкидывается тот самый exception, в котором написано что и дальше там большая портянка. Как это регулируется? На самом деле здесь есть вот он и handler, Мы его включаем в пайплайн, и вот здесь вот, вот будет просто выведен список этих ошибок. Я бы не хотел здесь перехватывать этот exception. Ну, особенно если он validation. validation. он обычно бывает, когда мы возвращаем какой-то view какую-то делаем бизнес-операцию, поэтому теоретически этого здесь не должно быть. Ну, я так полагаю, да? А я бы хотел сделать вот такую штуку. Здесь, собственно, сделать то же самое. Но, смотрите, здесь есть только один минус в том, что, когда я возвращаю результат медиатора, я не прописываю ну, специализированные, типизированные, так сказать, результаты, то есть локейшн там пропишется. Это, опять же, на ваше усмотрение, если вам это нужно, это один вариант. Мне это не нужно. Ну, я просто буду иметь в виду, что это можно сделать. И работать это будет совершенно вот таким вот простым способом. Я сюда, я скажу, что я хочу вернуть операцион в котором будет э, категория вот и таким образом у меня это все придет к общему стандарту, ну просто мне так нравится а вы... и даже я могу здесь брать sync и здесь могу брать away. Вот. И таким образом мне нужно вот эти вот ошибки запихнуть в тот самый error handling, сейчас покажу где он, Нет. Э, так это вот здесь валидатор, то есть у меня здесь сейчас просто выбрасывается ошибка, но, ну, друзья, почему я не хочу это делать? Смотрите, вообще все ошибки, на самом деле, они, э, в общем, их выбрасывание, на самом деле, чревато растратой памяти, да? вообще она exception и там сериализуется и, в общем, с, э, ну я не знаю, на самом деле много практик есть, когда не рекомендуется выбрасывать чистые исключения, потому что они влияют и на производительность. И, собственно говоря, на читабельность, И, в общем, я бы рекомендовал вам не делать этого. Ну, опять же, повторюсь, вы можете делать как вам удобно, но когда начнете бороться с производительностью вашего приложения на продакшн коде, то тогда станет вам понятно, почему все имеет значение. И, в общем, я сделал вот такую штуку, запрошку, да, у меня тут все равно будет выбрасываться, но это будет настолько редкий случай, если он вообще, конечно, будет. То есть, если я где-то не выброшу результат запроса Operation Result, то у меня будет Validation Exemption, опять же, если это будет валидация. А в противном случае у меня все ошибки валидации будут завернуты уже в Operation Result. В общем, давайте я вам покажу, как это выглядит. И тут мне даже хендлер. Ну, я его включил. Давайте проверим. Запустим. Показал я вам, как было, а теперь покажу, как, собственно говоря, будет. Давайте проверим, авторизован я или нет. Нет, не авторизован. Да, хочу. Да, хочу, хочу. Create. Да, запустить. Так как у меня description меньше 10 символов. То есть я получаю тот же самый Operation Result в котором есть в месседже сообщение о том, какие были ошибки, то есть я теоретически ничего не потерял, но только теперь я не выкидываю Exception, а сериализую его и отдаю наружу. В этом как бы и разница. Ну и если сюда, соответственно, добавить какую-нибудь э, информацию, я нажму Execute, и у меня вышел уже Operation Result, но с окей okay. э, С окей okay информацией, то есть все удачно собралось, тут у меня есть идентификатор, который также могу... Э, в результате перекинуть пользователя, используя location, то есть единственное, что разница не в хедере приходит, а в результате ответа. Ну и в общем, такая вот такое нововведение. Мне оно очень нравится. Давайте пока все закроем. Немножко прерву видео, мне на самом деле понравился вот этот подход и я хотел бы его в пиндюре, так сказать, в сам фреймворк, в сам шаблон, который называется Nibu Framework, из которого, собственно говоря, и был создан этот проект. Для того, чтобы это сделать, я сейчас открою прямо сразу GitHub. здесь вот у меня есть этот файл, application, вот он, valutaтор. Я, ну, давайте я не знаю, знаете ли вы не знаете, я вот такую штуку покажу. Dev расширение. И GitHub откроет среду разработки. Я просто хочу это прокинуть шаблон сразу, чтобы это как минимум не забыть. И э, вам заодно покажу, как это можно сделать ну, очень просто. Да? То есть я вот таким вот образом делаю. Меня узнал GitHub. И ну вот проблем деталь, берем и сделаем вот так. Е Собственно, мне это теперь нужно еще сделать а, в другом шаблоне, который называется «Module». И здесь есть такой же «Application Validator». Таким вот так вот сделаем. «Control V». Вот. И, соответственно, мне нужно просто все закоммитить вот таким вот образом. Блин, русский язык, ну ладно. А, «Validation Handler». validation handler, updated, и пусть будет фиксация и отправка. Ну и соответственно, теперь если я напишу здесь обратно Ком, то я уже получу те изменения, которые мне собственно говоря нужны. И даже вернувшись в шаблон, ну, в общем такая вот удобная штука, извините, что отвлек вас, поехали дальше. Так, и теперь собственно давайте посмотрим на то, что у нас Теперь есть и выглядит это примерно таким образом я немножко переработал документ добавил э, вот такую штуку что при получении всех товаров администратор должен получать и скрытые э, категории тоже то есть у нас есть метод get all уже помечен как готов сейчас я это сверну и найдем его где он вот он get all Смотрите, у нас сейчас всегда возвращаются только те, которые видимые товары И На самом деле у меня в базе данных есть один товар, мы его создали в прошлый раз Вернее, у меня их уже теперь три, давайте я их удалю вот. Есть один товар, и он у меня невидимый, соответственно, если я как администратор дерну, не получу, то это будет плохой вариант, то есть наша как бы концепция, которая описана здесь, она не достигнута. Я это недавно прописал, ну просто для того, чтобы соблюсти некоторую секурность, так сказать. Так, давайте я пока это сверну, и, в общем-то, назревает вопрос, как это можно сделать, и как мне нужно следить, что пользователь, администратор, и, на самом деле, полезная штука, давайте ее реализуем. Ну, для начала, смотрите, вся хитрость строится вот в этом предикате, который должен быть э, зависим от того, кто, в общем-то, отправляет вам запрос. Для начала давайте немножко поправим эти поинты. Итак, здесь у нас возвращается... Э, так, это не то. Вот Вот здесь у нас возвращается, а у нас здесь вообще ничего не возвращается. Давайте посмотрим, что должно возвращаться. Operation Result мы возвращаем. Давайте вот сюда вот подставим как минимум. И вот здесь у нас э, где-то должна быть обработка того, кто, э, собственно говоря, у нас заделает запрос. И для этого нужно сюда, ну вот таким вот образом, можно отправить сюда пользователя. И, соответственно, э, добавить его в сам непосредственно... Запрос. Это будет clients uh, principal, это будет user, и соответственно, раз у нас в реквесте будет приходить, теперь можно этого пользователя обработать. Что нужно сделать? Нужно спросить, что если uh, request нет request user, который к нам пришел из роли uh, да, там у меня есть специальный класс, который содержит статичные э, названия. Ролл-администратор. Э, Тогда мы должны каким-то образом вот этот вот предикат изменить. Что я хочу сделать? Я хочу сказать, что у меня теперь есть предикат, который будет формироваться должным образом. Это будет э, пред, предикат э, builder, И я по умолчанию возьму каталог нет, категория, вот она, true. То есть это у меня означает, что я возьму, я начинаю строить предикат, который изначально берет true на категории. И соответственно, ну как минимум нужно сразу вот сюда поставить, что у нас теперь здесь будет использоваться предикат. И допустим, если у меня пользователь не администратор, тогда я в предикат добавлю новое значение, которое будет говорить о том, что... К тому, что я возьму все категории, я хочу добавить еще значение: что из visible ну, true. Так, Таким образом получится, что если пользователь не администратор, то добавится фильтрация на visible, и этот предикат будет выполнен. Ну, в общем-то, теоретически все должно работать. Давайте запустим и проверим. В конце концов, мы всегда можем все поправить. Итак, давайте для начала нет, дернем. Без авторизации. Так, а, я, наверное, авторизован. Давайте проверим. Да, давайте вот так вот почистим. Еще раз дернем. Вот. Я без авторизации пришел, и у меня, собственно говоря, коллекция пустая. А если я нажму логин и дерну этот метод еще раз, то, соответственно, у меня вот пришли. То, что, собственно говоря, требовалось доказать, ставим галочку на выполненную задачу и поехали дальше. Ну, вот так это сделаю. Так, и следующая задача у нас будет э, получение по идентификатору. Ну, на самом деле, здесь очень просто. Ну, хотя нет, с одной стороны, могут ли пользователи, давайте у нас будет администратор мочь все, а пользователи не могут получить э, по... Скрытые, короче, категории, скрытые товары, скрытые резю, ну так будет проще И, в общем-то, GetById по такому же принципу нам нужно построить Давайте этим и займемся Для начала давайте все остановим У нас есть endpoints, мы создадим новый Пусть он называется GetById Таким вот образом И здесь я хочу поставить категорию Снова давайте поставим Пусть будет у нас вот такой вот road и соответственно это будет get И теперь мне нужно конечно же создать этот самый метод Возвращать он будет также viewModel Mediator Buddy нам здесь не нужен Нам здесь нужен только ну, тот самый идентификатор, который мы будем получать, но теоретически это можно сделать вот так, так у нас git и соответственно мы будем получать тот самый id, название нужно чтобы совпадали, здесь можно сказать, что у нас это должен быть with. и соответственно мы здесь должны создать запрос, сюда передать тот самый id и категории, так get by ID. Так. Ну и теперь, соответственно, мне нужно этот request создать. Я его вот таким вот образом создам. Также iRequest, который будет возвращать operation result. Дальше у нас будет категория View model, Ой, viewmodel. Вот он. И соответственно, ну пусть это будет тоже рекорд. Раз уж мы пишем на 7 версии. И соответственно мне сюда нужно передать будет и теоретически можно писать просто ID, ну либо категория ID, что на самом деле более правильно. И теперь мне нужно создать Handler. Это опять же будет класс. Здесь у нас будет написано Handler. Это будет Handler. Это будет категория GetByIdRequest, запятая. И здесь нам нужно реализацию. Давайте Сделаем красиво опять же. И вот таким вот способом реализуем его. В общем, что здесь нужно сделать? Мне нужно снова получить iUnit Work. Я это сделаю в конструкторе. Пусть называется I-Unit Здесь я нажму unit Здесь мне теперь нужно на самом деле опять же получить репозиторию, вар репозиторию хотя нет можно сразу сказать чтобы А, ну смотрите у нас же тут вопрос о том кто запрашивает эту категорию по идентификатору как в прошлый раз теоретически мне нужно также сюда прокинуть пользователя и я на самом деле могу сделать это вот таким образом текст user почему это важно ну на самом деле Потому что security, ну то есть как безопасность она прежде всего И вот чтобы это было изначально решено так user И теперь мы уже имеем 10 пользователей В общем все сводится к тому, что нам нужно построить предикат bug.predicat равен предикат builder на true, на категории И, соответственно, мы проверим, что... Давайте для начала напишем запрос. Return unit. А, мне нужно его getRepository, категории. Вот таким вот образом. И здесь я хочу написать getById. А все, что дефолт мне как раз подойдет, потому что может или не может быть. Тогда, по идее, должен быть был Давайте пока напишем, если у нас будет запрос. И здесь я могу вот этот самый предикат э, отдать. Предикат. Ну, пусть будет вот так. Предикат, который я сформировал. И, соответственно, здесь еще могу сказать Селектор. Это тот самый, который будет формировать макет, ну, так сказать, нашу э, категорию во ViewModel. А, вот в чем проблема. Все, мне нужен Operation Result. Давайте тогда не, не будет у нас так работать. Bar Alter, но здесь мы можем сказать Operation Result Catedry View model. И вот здесь мы его должны ретурн, operation как минимум. И вот здесь теперь можно создать этот самый projection, так называемый. И здесь мы скажем, что, ну в общем смотрите, у меня начинают дублироваться эти самые getById uh, и getAll. Вот эти вот предикаты, ну, теоретически можно сделать красиво и взять вот этот вот предикат, э, ну, в смысле, это не предикат, а этот вот expression и вынести его в отдельный класс, который называется, допустим, э, статичный, там категория, потому что я буду одно и то же делать везде, сейчас мы пока сделаем вот таким вот образом, запятая, и здесь скажем, что нам нужна точка запятой, и у нас э, здесь operation, task, так, давайте тогда здесь сделаем await. Здесь нам нужен sync. И, и смотрите, если у нас item найден, ну то есть если он не равен move, тогда мы скажем, что у нас operation result равен item. И здесь делаем его return. Также operation result. В противном случае мы должны сказать, что у нас в Operation добавить exception, your warning, ну в моем случае пусть будет, ну пусть будет error, потому что это ошибка, на мой взгляд. New Catalog, Я говорил, почему лучше все-таки собственные иметь экзепше, типа экзепшенов. Um, item. Давайте так, catalog, not, found, exception. И можно сюда написать item какой-нибудь там not found. Вот так вот я сделаю. Вот. И сюда теоретически можно... Давайте я создам этот exception. Вот так. И сказать тот, который запрашивали, он, собственно говоря, не найден создадим теперь этот тип образуем подобием стриг message базовый класс будет message и соответственно вот эту штуку можно сейчас копировать, на всякий случай и сказать что здесь будет так запитание. Exception, пусть будет be Google. И соответственно так вот так сделаем. Это вниз, Сюда дать Exception. Вот. И собственно теперь это можно. Ой, ну, конечно же, удалялся. Красиво, но непрактично. Вот, и теперь его нужно принести в нужный класс. Я сейчас это сделаю. в нужную папку. Это делается очень просто. Так. Вот так вот Все. Так. Все. И получается, что у меня теперь есть дублирование вот этой штуки. И, собственно, такая же здесь происходит дубляция. <тут> дубляется, да. Вот, поэтому, ну, я обычно это делаю тоже очень просто. У меня здесь вот есть папка, я это создаю я и этот класс у меня делается статичным И здесь, здесь я просто вот эти маркеры заношу, в общем-то, грубо говоря, тот класс. Категории, как я его назвал-то? А, категории, сдавайте его в единственном числе, потому что это тип, а не категории expression. Категории expression default, э, ой, default. И, собственно, что мне здесь нужно сделать, поставить эту штуку, сказать, чтобы она туда ее вернула, и осталось только за, собственно говоря, использовать. Так, мне здесь нужен, так себе, а стоп, мне здесь нужен категорию ViewModel, вот таким вот образом. Так, нет, это вот сюда, а здесь так, вот сюда. И, соответственно, мне нужно теперь эту же штуку применить. Ну, так, это я уже здесь сделал. А вот, вот, вот здесь. Ну и все, на самом деле, упрощается. И таких экспрессионов, то есть одно дело это можно использовать через маппер и лепить это все. Ну, в общем, выбирайте сами. Я точно знаю, что макер ждет какое-то количество данных ресурсов и при как бы чрезмерном его использовании, ну, может это вылезти боком. Поэтому на ваше усмотрение, макрос здесь тоже отлично сработает, его нужно сюда заинжектить и, собственно, говоря, все будет работать. Так, давайте теперь доделаем наш предикат, мы вот здесь создали, использовали, но мы в этом ничего не делаем. Смотрите, у меня есть уже подобное решение вот здесь. То есть, как минимум, я могу это сделать вот так. Но этого мало, потому что, на самом деле, мне нужно еще использовать э, у реквеста этот самый идентификатор. Так, где-то категорию ID. И, соответственно, тут, на самом деле, уже неважно, от роли это не зависит, мы можем просто дописать. предикат равно предикат and... И здесь поставить expression, когда мы выберем так, ID, равно request, категория ID. И собственно можно запускать и проверять. Давайте запустим и проверим. Так, давайте я сначала залогинюсь. Мы попробуем это сделать авторизованным пользователям ну, Для начала нам, видимо, нужно или ой. Или, да что такое? или найти э, где идентификатор в базе данных, либо выполнить запрос на получение всех вот я получил его, скопировал, иду сюда здесь нажимаю, ну, давайте хрень напишу здесь у меня 404 совершенно верно, потому что road не найдено, требуется GUID а раз он э, не соответствует, то road не найден, поэтому 404 Здесь я получил, собственно говоря, правильно тот самый категорий. Здесь давайте какой-нибудь другой за забубеним и вот так вот. Здесь у меня Items not found, это логично. И теперь я нажимаю Logout и давайте еще подотрем из Я опять же напоминаю, что в этом шаблоне реализовано два варианта, вы можете один отбросить и использовать собственно, какой хотите так, здесь у меня 401 он у меня получается блокирован то есть пользователю сюда тоже нельзя приходить и это делается вот здесь у меня стоит, что должен быть пользователь аутентифицирован при получении категории вот не знаю, насколько это оправдано я, честно говоря, не помню по поводу ограничений но ладно, пусть будет так в общем-то по идее, это тоже работает. А, значит, так, смотрите, друзья, я этот э, каталог делаю только для того, чтобы показать, как работает шаблон. То есть, был фреймворк, вот этот microservice.tlate. Есть в описании ссылка на, репозитор... да, на репозиторий, в том числе и как это все установить. А от вас я бы хотел услышать... Ну, если вы делаете реально вместе со мной и у вас есть какие-то вопросы или, может быть, какие-то ну, случаи, которые я не рассмотрел, я вас прошу написать в комментариях и сказать, что, собственно говоря, хотели бы вы еще увидеть. Ну, вот, при возможности реализации в этом шаблоне. Так, ну на этом тогда, давайте давай, я сейчас все остановлю, и закрою и пойду спать. В общем. Все, закончили на сегодня. Я не успел сделать редактирование, но зато мы сделали другие полезные вещи. Вам всего доброго и пишите правильный код.